Итак, рад приветствовать вас на следующем занятии своего бесплатного курса по таргетированной рекламе Instagram. И сегодня поговорим о такой важной вещи, которую мы используем во всех проектах, проектах по таргетированной рекламе. Это аналитика конкурентов. Что это такое, зачем это нужно и почему это очень важно. Краткая предыстория. Где-то два с половиной года назад мы вели на постоянной основе свои проекты по таргетированной рекламе, да, в принципе, и по контекстной, и по всем видам рекламы. Обязательный пункт – это анализ конкурентов перед запуском рекламы. И почему мы это сделали? Да? А первое и очень важное, да, что мы получаем при исследовании конкурентов, это мы получаем рыночную ситуацию на данный момент. И у нас появляются инструменты, которых ранее не было. То есть если бы мы запускали рекламу без учета этих факторов, то она могла быть недостаточно хороша. Естественно, есть моменты, и есть ниши, и есть условия, в которых мы можем запуститься и без этого инструмента. Но мы ввели на постоянной основе этот пункт по таргетированной рекламе именно для того, чтобы быть в курсе текущей ситуации. То есть что происходит по конкурентам. И бывает, что это, ну, то есть мы, и бывает, что без этого мы бы запускались по своей обычной схеме. Но эта э, информация о конкурентах дает нам четкое понимание, что мы все сделали правильно и что результативность проекта будет на высоком уровне. И, в принципе, давайте пройдемся по этапам, каким образом мы это делаем и э, какая очень важная структура при работе с рекламой конкурентов. Это первый момент. Да? Какие инструменты мы используем и какие подходы для, для, аналитики, для этой аналитики. И какие выводы мы делаем на основании уже полученной информации. Итак, первое. Да? Почему нам это важно? Потому что разные конкуренты в разных условиях используют разные УТП, разные свои уникальные торговые предложения, если у них, у них в принципе есть. И а, люди, аудитория, на которую мы собираемся таргетироваться, реагируют на них совершенно по-разному. И мы можем взять самое успешное у конкурентов и отбросить все, что плохо работает. Каким образом мы это делаем? А, с помощью специализированных сервисов, а также вручную, то есть вот этими сами руками, да, вы сами можете зайти и проанализировать любого конкурента, который есть на данный момент на рынке, и на которого вы обращаете внимание. Сейчас пройдемся по общей структуре, а затем по конкретным инструментам и каким образом мы это делаем. То есть вы можете посмотреть, какие посты, какие рекламные посты, с какими посылами, с какими текстами, с каким видео, фото, оформлением – продвигают ваши конкуренты. Вы можете посмотреть, насколько долго работает эта реклама и насколько результативно. Вы можете судить косвенно по количеству лайков, по количеству комментариев под каждой рекламой. То есть вы можете смотреть, в принципе, весь охват. Допустим, используя специализированный инструмент по аналитике постов через парсер ВКонтакте, мы можем посмотреть, а какое количество просмотров за весь период работы рекламной записи было, какое количество лайков и комментариев это вызвало. И тем самым мы можем сделать для себя выводы, что этот пост был эффективен, либо он был недостаточно эффективен. Если он был эффективен, мы смотрим, каким образом мы можем использовать эту наработку для себя. То есть, либо мы будем использовать этот подход к созданию креативов, либо информационный посыл, который был отображен в тексте и на самом креативе, мы тоже можем позаимствовать себе, переделать под себя и уже запустить проверенный, готовый, рабочий метод на свою аудиторию и получить заведомо лучший результат. Потому что, как вы знаете, любая таргетированная реклама, контекстная реклама, любая реклама с начала старта она запускается с тестов. Вот. И мы можем максимально улучшить этот этап. То есть, по сути, иногда аналитика конкурентов нам помогает настолько, что мы этап тестов, минуя этап тестов, сразу залетаем в самые хорошие показатели. Именно для этого нам и нужно. То есть, тут кроется ответ, каким образом заранее понять, как увеличить кликабельность, как увеличить CTR своих объявлений, каким образом заранее понять, какой, в принципе, охват мы можем получить, да, прогнозируемый. Да, и, соответственно, со средним CTR, переходом в конверсию той площадки, на которую мы отправляем трафик, мы можем спрогнозировать средние показатели и понимать, что этот подход будет наиболее верным, чем другой. Какие инструменты мы используем при аналитике? Несмотря на то, что мы сейчас в этом курсе говорим именно о таргетированной рекламе в Инстаграм, то мы в обязательном порядке, так же, как и в других видео, вы увидите, каким образом мы это делаем, в обязательном порядке используем инструменты, которые нам доступны, и которые могут дать нам дополнительную информацию. Например, тот же самый парсер ВКонтакте. Сейчас не будем застряться на контактно-ответном, но мы используем Target Hunter. Там есть функционал, который позволяет использовать Который позволяет провести аналитику рекламных постов сообщества, на которые мы нацелены, и посмотреть их. Этим инструментом мы, мы, мы отчасти и пользуемся. То есть, если мы знаем, что конкурент рекламируется и в Инстаграме, и в ВКонтакте, и в контекстной рекламе, то из любой из этих рекламных систем мы можем выдернуть его рекламное объявление проанализировать его баннеры, проанализировать его подход, проанализировать его тексты, посылы. И также косвенно, а иногда очень достоверно, посмотреть, какая была эффективность этих действий. Что касается контекстной рекламы, да, то здесь мы можем только субъективно судить о там, конверсии страницы, куда отправляется трафик. Что касается таргетированной рекламы, рекламы в Instagram и таргетированной рекламе, рекламы в ВКонтакте, также в системе MyTarget, мы можем посмотреть, какое количество лайков, комментариев и какой, в принципе, охват был данного поста и отсюда уже сделать выводы. Стоит использовать подход, который использовали конкуренты. Насколько он эффективен и нужно ли что-то менять в своей рекламной кампании, которую мы уже подготовили. Да? Что касается э, тех каналов рекламных, которых мы анализируем, от которых я озвучил, да, то мы стараемся проанализировать максимально их количество, которое доступно. То есть мы берем всех конкурентов. И естественно, я сейчас рассказываю только свой опыт и э, не, не призываю вас делать настолько глубокий анализ. И с течением времени вы поймете, что такой глубокий анализ при наличии опыта он не необходим. И есть ниши, есть ситуации, в которых вы можете оценить конкурентов буквально по трем пальцам, просто зайдя в, и посмотрев э, их обзор страницы в Фейсбуке, посмотрев их э, рекламное явление, которое крутится прямо сейчас. И этого может быть достаточно для того, чтобы принять какое-то решение, на основании которого сгенерировать хорошую кампанию, рекламную кампанию, результативную, которая будет давать максимальную эффективность. Однако не всегда этого достаточно. И поэтому просто у нас в регламенте прописано, что наш специалист при создании таргетированной рекламы, и я в том числе, мы всегда анализируем несколько, несколько рекламных каналов и вытаскиваем максимальную информацию, которая есть у конкурентов. И а что это дает, я уже сказал. Да, то есть уже проработанные тексты, уже результативные креативы мы можем вытащить, переделать и использовать их в своей рекламной кампании. То есть основной момент – это улучшение точечного воздействия по эффективности. И когда мы говорим о обобщая эту информацию, да, каким образом мы делаем? У нас есть на каждую, на каждую нишу, с которой мы работаем, файл в которой мы собираем информацию о конкурентах перед, конкурентах перед стартом проекта. И это выглядит как Excel, список сайтов конкурентов, список страниц ВКонтакте, в Инстаграме, иногда в Одноклассниках, да, но это очень редко происходит. И какие показатели есть. То есть используются ли UTM-метки, то есть насколько конкуренты в принципе прокачаны в интернет-рекламе и насколько мы можем опередить их по эффективности, насколько они могут профессионально составлять нам конкуренцию в данном случае. То есть изначально мы стараемся сделать рекламу максимально эффективной, вот, но некоторые моменты помогают нам а, оценить, насколько эффективны те специалисты, которые работают с нашими конкурентами. То есть мы смотрим, есть ли UTM-метки на объявлениях, мы смотрим, запущены ли компании через ЕЛАМУ, допустим, реселлера, Опять же, по UTM-меткам это видно будет. Какого типа посадочную страницу они используют? Какое оформление есть в группе ВКонтакте? Какое оформление есть в профиле Инстаграм? Есть ли ссылки в профиле? Используют ли они тап-линк? Используют ли они просто ссылку на сайт без UTM-метки? И так далее. И мы собираем все эти показатели, смотрим... Косвенные данные. То есть, какое количество подписчиков ВКонтакте конкурентов. Какое количество подписчиков в Инстаграме конкурентов. Есть ли YouTube канал. Есть ли формы захвата на сайте. Насколько, если это мы анализируем только сайт, то насколько он прокачан максимально эффективен. То есть, есть, есть ли использование квизов. Есть ли видео отзывы. Есть ли видео обзоры. Есть ли дополнительная информация. Есть ли возможность пользователю обратиться в мессенджер которые эффективно именно найдутся целевую аудиторию, то есть там WhatsApp, ВКонтакте, либо, может быть, они используют чат-бот. Всю эту информацию мы обобщаем в единый документ, собираем и поставляем в первой колонке мощность конкурента, которая суммирует все баллы, которые набрал конкурент, с которым мы планируем конкурировать на этой площадке. И замечу, да, если... На той площадке, мы обнаруживаем, мы обнаруживаем, и очень часто это происходит, что на той площадке, на которой мы собираемся продвигаться, да, в этом случае это таргетированная реклама Instagram и Facebook, то мы обнаруживаем, что там конкуренты, те, которые там прокачаны в других областях, то есть в контекстной рекламе они очень сильно себя позиционируют, и, допустим, они располагаются в рекламной сети ВКонтакте, но Instagram они никак не используют. Мы видим, что у них была какая-то активность, но на данный момент это нет. И мы видим, что здесь мы можем получить максимально эффективный результат. Это та наша возможность, которую мы должны обязательно использовать. То есть благодаря такому подходу мы можем посмотреть, есть ли в конкурентах какая-то брешь, куда мы можем максимально эффективно направить свои усилия. Допустим, если мы видим, что... А, то есть ситуация, да, просто рассмотрим типичную ситуацию. А, и есть реклама в Instagram, есть реклама в Facebook. Но мы видим, что а, конкуренты а, не используют рекламу в ленте Facebook, хотя оттуда идут целевые лиды. И, соответственно, это наша возможность получить оттуда больше обращений, минуя конкуренцию, которая есть в рекламной площадке. То есть нацелив на этот плейсмент конкретно. И перейдем дальше. Значит, какие мы инструменты используем, для аналитики социальных сетей. То есть первый, который я уже назвал, это Target А также вы можете использовать другой парсер, какой-нибудь серебро, ниндзя, таргет и так далее. Это что касается площадки ВКонтакте, когда мы анализируем их рекламу. Когда мы анализируем конкурентов в поиске ВРСЯ Яндекс Директ, то что мы, что мы делаем? Да? Достаточно зайти в раздел Яндекс.Директ в инструменты и перейдя в подбор ключевых слов инструмент подбор ключевых слов нажать на ссылку с ключевым словом которое является основным в рекламе конкурентов и откроется окно где будут все, представлены все конкуренты все ссылки все объявления который на данный момент рекламируется на РСЯ и на Поиске и будет указано, в каком гео они показывают свою рекламу. То есть, если вы рекламируетесь на всю Россию, вы смотрите, где конкуренты конкурируют с вами. То есть, здесь будет большинство. Если вы рекламируетесь на какое-то конкретное гео, допустим, какой-то конкретный город, Москва, то у вас будут доступны все конкуренты. Понятное дело, что в Москве конкурентов достаточно много будет, да, и в этом случае надо позиционироваться по тому делу, в котором вы находитесь. Достаточно сложно будет всю Москву описать, хотя я бы рекомендовал вам именно этим и заняться, если вы с проектом работаете в долгу. Что если у вас будет список всех этих конкурентов, то просто даже демонстрируя такой экспресс-анализ своему заказчику, вы сможете намного повысить в его глазах доверие, вызвать. Да, что вы очень профессионально подходите к этому делу и а, очень интересно некоторым заказчикам посмотреть, что же делают конкуренты, и они в принципе не считают это возможным, вот а вы у вас эта информация будет на руках, и вы сможете ей оперировать. Далее а, что касается рекламы в Гугле да, нет прямого инструмента как, с помощью которого можно посмотреть а, рекламу в Гугле, но есть а, один инструмент, в можно посмотреть, то, что, э, рекламу, э, кто рекламу дает на поиске на первой странице в этой нише по этому ключевому слову. Это просмотр э, вида объявлений в самом интерфейсе Google AdWords. И в одном из пунктов э, меню вы можете это сделать, да, предварительный просмотр рекламы. То есть, по идее, там должен э, показываться по ключевику ваше, ваше объявление, но вы будете видеть также рекламу конкурентов и используя инструмент даже не создавая никакую рекламу, этот функционал доступен и вы сможете получить как минимум 8 ссылок с объявлениями конкурентов, которые крутятся в Google AdWords на первой странице. Переходим далее. А что вам наверное более интересно да, инструменты и их можно назвать тоже парсерами, да, которые используются для аналитики таргетированной рекламы Instagram, которая есть у конкурентов. Мы используем несколько а, таких инструментов. Это первое Паблер, это сервис аналитики социальных сетей, а, от, а, который заточен под MyTarget, собственно говоря, оттуда он и вырос. А, также он анализирует рекламу в Instagram, ВКонтакте и еще несколько вариантов. Да. Подробнее можете посмотреть, я оставлю Ссылки в описании под этим видео. И также э, есть э, сервис AdLover, э, который дает довольно продвинутую аналитику э, по э, какому-то профилю Instagram, либо по ключевому слову. И вы можете посмотреть э, по всей России конкурентов, и можете посмотреть э, по конкретному юзернейму, если у него больше определенного количества подписчиков, больше тысяч подписчиков, вы эту аналитику получите. Кроме того, вы имеете возможность посмотреть, какую рекламу еще дают эти конкуренты. То есть, например, с помощью этого сервиса AdLower вы можете посмотреть, где репостили записи, с какой поток подписчиков пришел с конкретной записи и у какого, допустим, даже блогера разместив в сторис информацию об этом профиле, сколько подписчиков пришло от него. Это очень полезная информация, потому что если вы работаете комплексно, вы можете с этими же блог... блогерами точно поработать и уже вы можете видеть их эффективность, если смотреть в разрезе целевой аудитории, которая приходит на этот профиль. Идем дальше. Следующий сервис это MacAv. Он довольно редко используем мы его но, тем не менее, он, допустим, когда паблер не работает, мы использовали его. Дальше. Вы можете вручную посмотреть, какую рекламу, какие посты вызывают максимальное количество лайков и комментариев просто на Instagram странице. Допустим, если вы анализируете профиль, вы можете начать с аналитики своего профиля Instagram, который вы планируете продвигать, если трафик будет вестись конкретно на него. И можете сделать выводы по тому, а какие конкретно посты интересны, посмотреть какой там контент был, видеоконтент, либо это фотографии, либо что-то еще, что зацепило людей, они э, комментируют. И ну важно посмотреть, чтобы это э, комментирование и лайки переходили в целевые действия, которые нам необходимы, поэтому вам необходим доступ к статистике. Об этом, о подготовке профиля, о подготовке посадочных страниц, которые можно использовать для таргетированной рекламы Instagram, мы поговорим в отдельном в видео отдельно. И сейчас перейдем к инструменту, который по умолчанию доступен от Фейсбука и вы можете его использовать. Каким образом? Если вы знаете страницу... В Фейсбуке вы знаете, что рекламу в Инстаграме можете настраивать только если у вас идет привязка к странице Фейсбука. И зная страницу Фейсбук, вы можете зайдя на нее и перейдя в раздел прозрачность страницы увидеть всю рекламу, которая на данный момент рекламируется. И вы можете увидеть в каких плейсментах она размещена. Вы можете также, то есть доступно все. Можете посмотреть тексты, можно, можно посмотреть коррективы, которые не используются и подходы. И также набранное количество лайков. И это является самым простым способом, если вам не надо анализировать большое количество конкурентов, а вы заточены на кого-то конкретного. И моменты, да, которые бывают. Если вы, в принципе, не знаете, какая реклама а в какая, стра, какую страницу использует конкурент для рекламы своего профиля, вы можете посмотреть ссылки на основном его сайте если они ведут на Facebook то скорее всего они используют эту страницу бывают конечно случаи когда страница используется в таргетированной рекламе другая не та которая указана на сайте но тогда вы в принципе используете те инструменты которые я говорил предыдущие а так у вас есть вся возможность проанализировать рекламу конкурентов которая у них есть на странице перейдя в раздел прозрачность страницы то есть это обязательно условия от Facebook и они все желающие могут это использовать, да? но мало кто это делает И каким образом это делаем мы? Мы берем всех конкурентов из того гео, которым мы работаем По всех рекламным каналам, которые мы можем найти Составляем таблицу Сводим все это на единую колонку по баллам, по мощности конкурентов И смотрим, что мы можем использовать у самых мощных конкурентов Потом берем это, перерабатываем и внедряем инструментом, кроме того, что мы уже подготовили, кроме тех креативов, которые у нас уже есть, кроме тех текстов, которые мы разработали. То есть это мы используем как дополнительную, вспомогательную и улучшающую информацию, которая однозначно повышает у нас на периоде тестирования результативность. И соответственно ваш заказчик тратит меньше бюджета, вы экономите свои нервы да, и получаете максимальный результат из возможного. Обязательно используйте этот подход и хотя бы в минимальном количестве случаев просто анализируйте конкурентов, делайте выводы и на основании этого улучшайте свою стратегию. Итак, какие выводы мы должны сделать из этого занятия, да, что мы узнали и каким образом все это применять. Да, подытожим. Первое. Мы можем видеть рекламу всех конкурентов, конкурентов во всех рекламных системах. Второе, мы можем анализировать эту рекламу, раскладывать ее по полочкам, ранжировать по эффективности, брать самое эффективное себе, видоизменять и внедрять свою рекламу для того, чтобы получить максимум от а, результатов проекта. А, следующий момент, это не волшебство, это все статистика, причем четко и довольно ясно, а, на которой вы можете сэкономить Огромное количество денег и огромное количество времени. Именно по этой причине мы и ввели это в себе в обязаловку при разработке проектов. Потому что причина очевидна. Да? Вы затратив чуть больше времени, скажем так, на предварительный этап подготовки, вы получаете гораздо больше возможностей и ресурсов для того, чтобы проект выстрелил. А вам это как специалисту в первую очередь и нужно. И вам как специалисту я также рекомендую включать в скрипт, включать в свое коммерческое предложение, вообще не с заказчиком и все письменное этот пункт и подробно его расписать. Первое, это послужит тем, что заказчики будут видеть какой большой объем работы вы проделываете будут видеть ценность этого для, для конкретно для ихнего бизнеса теперь их слова не будут просто настроить мне таргет да? они будут понимать чем конкретно вы занимаетесь и а, вы простроите должны простроить обязательно а, цепочку от этого момента до эффективности рекламы, то есть изучение конкурентов равно эффективности рекламы то есть без этого нет а, эффективной рекламы ну, мы на самом деле в своих проектах всегда так и делаем. И стараемся не работать с заказчиками, которым нужно быстрее и быстрее, лишь бы как бы что-нибудь сделать для того, чтобы побыстрее запуститься. Мы берем определенное время, это до четырех дней на изучение конкурентов. И нормальные заказчики к этому нормально относятся. относятся. Поэтому вы должны понимать ценность всего этого мероприятия, должны владеть этими инструментами. Опять же, повторюсь, вам не обязательно, с набором опыта, вам не обязательно, если вы узкоспециализированный специалист, то есть вы работаете над конкретным, конкретным проектом, то вам достаточно нескольких взглядов, открыть несколько рекламных конкурентов, чтобы понять, что именно вам использовать. Но если вы уже работаете долгую на рынке и так далее, то вы, как мы, должны а, ставить это обязательно себе в график работы над проектом и внедрять это по максимуму. И отсюда будут и довольные клиенты. То есть, это одна из составляющих успешной рекламной кампании. Скажем так, подытожим под, подведем черту. То есть, много можно говорить об этом. Основной смысл я раскрыл. А, дополнительные, а, дополнительные материалы, которые необходимы будут вам это ссылки, которые я обещал на, по парсингу всех этих вещей. И также прикреплю либо скриншот, либо ссылку на таблицу аналитики конкурентов, чтобы вы понимали, какие показатели, кроме тех, которые я уже назвал, вам необходимо смотреть для того, чтобы составить полную картину по любому конкуренту. Итак, на этом занятие закончено. Переходим к следующему.